Приветствую всех! Следующий метод, который я покажу сегодня, поможет предотвратить игру с лишним усилием, с лишними высокими замахими пальцев в быстром темпе, что является причиной невозможности игры в быстрых темпах. Я возьму пример упражнения Ганона для демонстрации этого метода. Однако этот принцип занятия будет абсолютно тем же в любых виртуозных пассажах в вашем репертуаре. Главный принцип прибавления темпа – это понимание, что скорость рождается в голове. Если вы чувствуете, что дошли до своего потолка в скорости, проверьте, а можете ли вы спеть так же скоро, как хотите сыграть. И вероятно, что э, ваше пение будет точно таким же медленным, как ваша игра. Ну, скажем, вот это мой самый быстрый темп. Скажем, я не могу играть быстрее. Если я спою, это будет звучать как-то так. Если вы хотите прибавить темп в пении, вы заметите, что то, что не дает вам ускорить темп, это то, как вы поете. Когда вы поете со слишком большой амплитудой, как бы затормаживая на каждом повороте. Такой ослик звучит. <laughs> yeah. Так что для ускорения пения нам нужно это изменить. И начать петь как бы больше на поверхности. Более плоско. И знаете, этот принцип абсолютно тот же, как и в движении запястья, когда мы играем в медленном темпе и в быстром. Как вы помните, в медленном темпе, здесь у нас расходящееся движение, так что мы выполняем полумесяцы, мы играем с полной амплитудой движения. И быстрее мы играем, более плоскими эти движения становятся, вместо вот такой игры. Движения становятся вот такими. А, так вот, точно так же это работает и в пении. И как только вы почувствовали правильное ощущение в голосовых связках, попробуйте спеть таким же образом внутренне. И вместе с таким пением, конечно же, всегда поем мы с антонацией, мы добавляем также ощущение движения локтя. К примеру, я знаю, что я двигаю локтем здесь вправо и здесь влево. И когда я пою внутренне, в моих ощущениях я чувствую это движение. И это ощущение в моих мышцах. Мне не нужно выполнять настоящее движение. Я просто чувствую это ощущение внутри. И когда вы готовы, просто присоедините игру к такому пению. И вы сразу заметите, что теперь, когда вы играете, ваши пальцы не замахиваются так высоко, как прежде. И также вы не продавливаете клавиши слишком сильно, и все движения становятся очень маленькими. Вы играете как бы на поверхности. Точно так же, как вы пели. So, Повторю опять. Игра напрямую связана с пением. Виртуозность приходит all all из головы, в первую очередь, из things. правильных внутренних ощущений. Right, на сегодня все, и увидимся на следующем уроке.